Вас приветствует магазин спорта Extreme Бибайк. Сегодня поговорим с вами про вот такой классный набор. Это спидминтон Set Speed 4000. Покажу вам из чего он состоит. Во-первых, одна маленькая ремарка. Это скоростной бадминтон. Родом он из Германии. Ракетки здесь похожи и на бадминтон, и на теннис. Сделаны сами ракетки из прочного алюминия. Здесь хорошая натяжка позволит вам играть и если вы новичок, и если вы продвинутый уже пользователь данной игры. В чем отличие от обычного бадминтона? Почему он называется именно спидминтон? Так как в него можно играть и в помещении, на пляже, и в парке. И можно не бояться ветра. Воланчики здесь предназначены для такой игры, и он не требует сетки. Вот такие идут в комплекте. Три валана. для обычной игры, скоростной. Или также он для новичков подходит. В комплекте идет вот такая вот сетка, э, сумка рюкзак Удобная для того, чтобы ходить с ним куда-то на пляже или в парк играть. Здесь хорошая намотка на рукоятке. В принципе, если нужно перемотать, то это возможно сделать. Ну, сделать ее более толстой, так сказать. Заходите к нам на сайт, выбирайте спидментон, который подходит под стиль вашей игры. bebike.ki.ua